Я, как обычно, убегаю от всех людей. А, там нельзя пройти, к сожалению, на ту сторону. Тут веревочка висит. Но а эта мечеть... Значит, я опять все перепутала. Минореты самые высокие у сердца Чечни, которая в Грозном. Вторая мечеть, которую мы вчера посещали. Там 66 метров. А, минареты. У этой 63 чуть-чуть не дотянули, но визуально они кажутся выше за счет белого цвета и за счет монументальности и лаконичности. Вот величественная красота, действительно, и тут очень спокойно. А вмещает внутри 30 тысяч человек и на территории, и на территории 70 тысяч, то есть в общей сложности 100 тысяч человек могут молиться. Столок вообще все очень продумано, ничего лишнего, вот как бы я сказала, ничего лишнего. И за счет этого вроде бы как просто, но при этом наш трепет какой-то, жалко, что с той стороны, конечно, нельзя зайти, там солнце падает. Ну, а вот, читать пробую.